Ну, по что-нибудь. Нет. Ну и ладно. Теперь можно идти. Как-то долго. Да, так это. Ну, в принципе. function Где-то там рядом все. Они там еще научные нашу конец перед каждым показом. То есть должно быть мало патронов. нас мало. Ты хочешь тупо пройти минимум? Патроны я тратить, по не хочу. Ничего. Ну да, такое... Окей. Можете ну, вот валить? Ой, тоже не надо. Вот, не так, заклонимся. Пока ну, осталась слабка. Да ладно, Здоровья mm -hmm. ты не хочется Что-то устанавливался mm -hmm. не, mm -hmm. Что не хочется. Не, не, не, не, не, не... Прыгать, прыгать, прыгать, прыгать, прыгать. Нечего. Жалко про нее, конечно. А, них ничего не выпало вообще, капец. Тупо ничего из них не выпало жареная соленая о дни да у нас есть в принципе нормальные еды у них сейчас елочка лучше патронов Там, не знаю еще, еще, наверное, гранаты че еще можно гранаты Так, да, тут что-нибудь есть? Вот что-то есть. А ничего. Здорово. Проводник. Ну привет, куда ты можешь меня отвезти? Армейские склады свалка. Вообще-то он так послал. Вот. Рядом с ним, можно сказать, практически. короче вернемся когда я уже буду близко как-то вот а ты нет так и найдем будем вот вот вот это все аккаунт Чего бой Чувствую. Ага. Mm. берем Давай. Так, ну-ка поговорим с ним Бандит, эй, стой, куда-то ты намылся, правильно? Мне надо поговорить с ним хорю. А, ну тогда ты это, иди, я не жду ушелиться Все, проходи, не задерживайся Пойдемся. А, кстати, на АТП... Под деревом где-то без квантайка артефакта. Сейчас сначала посмотрим, сколько тут чешки как батарея, колобок, пламя и ночная звезда. Ой, салам, фраер. Часал бы ты отсюда, пацаны нервные могут и шпануть. Ну, хоть ты. Ну, я, а чё, какие-то проблемы? Да, ну... Ты, крыса, таки долго в на бабке. Заказ свой забрал, а деньги не отдал. Слышь, браток, это такой сейчас зоне бизнес. Выживаем как можем. Около часа назад погибло кроме и прочей, братюня. Мы и так боремся, не мешает таранту. Где Хабар спрятал? Отвечай, крыса. Вот прям тебе сразу все и скажу. Проваливай отсюда, мои пацаны с тебе место сделают, ты понял? Мои пацаны тебе не помогут, если не скажешь, где Хабар, то с лесу тебе Ой, ля, не стреляй только. так бы сразу. Вижу, человек деловой, воды, и пусть мои наборательные вещи переполнятся. Хабар спрятан под машиной, только с глаз и скрытся души. Спасибо, но меня ладно. Вот, ну, хп, а то есть мы да? Можем... Ч? Прощай. Пацаны! А -а -а! Yeah, Значит... Братан, клюк! А ну два, два, выноси бы ще! Thank yeah. you. принципе не будет особо нароженность на, на родился поэтому нормально Там уже прачеру не помогает что надо в день у нас это не, еда у меня нормально в принципе еда у нормально все у меня все заполнено но все важно это ало Тут же, тут же отлично что есть вместе на затку можно поговорить а, и говорю выходные машины под машиной под машиной абар отлично Принести, но это можно сделать потом и сейчас я пожалуй открою тебе я тут пережду